Выделяю 5 основных ошибок при уходе в 20+. Война с черными точками. глиняные маски, спиртовые лосьоны, настойка календулы – все это неправильно. Черные точки убираются по-другому – правильным питанием и правильным уходом. Об этом смотри мое видео. Ошибка номер 2. Неправильное очищение. И здесь типичные две крайности, это очищение жирным молочком или подсушивающим гелем. Как очищать правильно? Для этого желательно использовать мелты, мусс, SPH 5,5, мицеллярную воду, а подсушивающие гели оставить только для проблемной и действительно жирной кожи. И обязательно прислушивайтесь к своей коже, если умывание вызывает сухость, стянутость, раздражение, покраснение, обязательно его меняйте. Ошибка номер три – недостаточное увлажнение. Почему девушки в 20 лет считают, что им не нужно увлажнять кожу или вообще пользоваться какими-либо средствами? Увлажнять кожу нужно в любом возрасте, просто в 20 лет для этого подойдут лосьоны тоники, мисты, гели или эмульсии. Ошибка номер четыре – игнорировать акны или лечить прыщи неправильно. Прыщики не пройдут от крема, купленного в маркете. Акны нужно лечить у врача-дерматолога системно и специальными средствами. Об этом смотри мое видео на моем канале. Ошибка номер пять – интенсивный загар. Это только в 20 лет. Кажется, что загар это красиво. Но мы, доктора, не устаем повторять о том, что загар портит кожу, сушит ее, вызывает высыпание, не говоря уже о преждевременном старении. Поэтому, если ты не хочешь 30 лет уже интенсивно заниматься омолаживающими процедурами, умение количество пребывания на солнце и использовать солнцезащитные средства на лицо, шею и декольте. комментарии под этим видео напиши свой уход и получи мою бесплатную консультацию.